давно мы не охотились на розового слона сегодня один такой попался в поле зрения не знаю успеем или нет мы его поймать, заарканить потому что желающих будет огромное количество цена ну, по-настоящему интересная не один к одному это бывает крайне редко но скажем так при э, запрошенной цене в 2 250 эта машина за 3000 просто улетает сразу же, как бы, понятно что 700 евро на дороге не валяются И учитывая то, что может быть поторговаться Эта сумма может возрасти есть, Очень маловероятно, честно говоря Потому что я не успеваю Приехать вовремя На это, рандеву, на эту встречу Банк открывался только в 9 часов А налички не было у меня При себе Поехал в банк, снял деньги а Теперь учусь конечно не мчусь я а так вяло плетусь в утренних заторах пробками конечно это не назовешь все двигается довольно таки бодро вот мы едем не в город не в мегаполис мы едем в какую-то деревню впереди собралось несколько грузовиков как нельзя кстати и обогнать их невозможно потому что тут на дороге радары кругом попасться на вспышку будет стоить себе дороже ну человек вроде обещал до одиннадцати подождать. Точнее, он следующий визит, он начал на 1 часов. Вчера еще хотели поехать ночью. Я уже говорил много раз, и сам эти правила постоянно даю себе за не нарушать. Но там бельгиец хозяин, не знаю, первая рука или нет, но вроде бы он владелец машины и готов сделать техосмотр. То есть, говорить, что машина технически полностью исправна. Это как бы очень хороший знак. И Подлянки ждать от него, конечно, тоже Можно, даже нужно Я всегда говорю, когда машину осматриваете Она для вас плохая, она для вас Негодная не, не никуда, и вы постепенно В процессе осмотра Уговариваете себя в том, чтобы Ее купить то, что она на самом деле Достойна вашего внимания А не так, чтобы пришел а -а -а, Бешеные глаза с 5 копеек Начищенные, блестят И ха -ха, хозяин уже мысленно руки потирает А нас спекся, клиент Вот он сейчас, я его заарканил. Так делать ни в коем случае нельзя. Надо быть спокойным, уравновешенным. И э, осматривать машину максимально тщательно. Вот список будет на днях видео. По списку очень много просьб. Это список показать. Мне не жалко ни в коем случае. Просто я предпочитаю в небольшом видео каждый пункт по отдельности раскрыть, рассказать о нем. Одно дело, когда читаешь по бумажке, а второе дело, когда ты видишь на примере, как это происходит. Потому что э, я им пользуюсь уже несколько лет. Там ничего особенного, ничего из ряда вон. Список как список. Если загуглите, я думаю, что как минимум сотни вы их, вы их найдете. Просто мой список, он составлен на основе, э, как вот правила дорожного движения, да, или, или устав военный. Каждая строка написана не кровью, конечно, но э, потраченными купюрами из кошелька. Вещь на самом деле... Гиперполезная Я ее обязательно раскрою полностью Список довольно большой, кстати говоря В нем 4 раздела В каждом По несколько пунктов Там более 30 всего И в каждом пункте до 5-6 подпунктов Постараюсь его сделать кратким информативным Такого рода ролики, несущие в себе большую информационную нагрузку Должны быть как можно короче Ну это все в планах Сейчас я хочу обогнать Этого грузовика но вот смотрите, сплошная Наличие семьи, детей Оно все равно отрезвляет, Оно дает какое-то понимание Того, как нужно ездить Что ты просто-напросто ответственный Не только за свою жизнь, а за жизнь тех, кто Тебя окружает ну, Будьте внимательны на дорогах Не дай бог, сделайте аварию Можете погибнуть сами, можете кого-то убить Можете кого-то покалечить И просто тупо сломать себе всю жизнь Вот, поэтому я Правила стараюсь не нарушать Скоростной режим Вообще практически не нарушаю Потому что, ну, скорость она убивает Там хоть чё кто не говорил Убивает медленно, ну, все, конечно, бла-бла-бла Скорость убивает реально Такое вот лирическое отступление Не знаю, ребят, получится ли у нас Сегодня охота, потому что очень сильно опаздываю Уже почти на час Все, брату звоню, он Трубку не поднимает Видимо, на работе не может ответить А у меня номер телефона нет этого хозяина И анонс он, по-моему, уже стер То есть, либо у него... Распланирован график на 10 часов вперед, то что он уже знает 100% что машину продаст, столько звонков, это не просто так, да? он тоже не глупый, не наивный человек вот. Либо просто обновил, но он 100 потому что телефон его взорвали 100%, вчера как только брат его увидел, как только перезвонил ему, он первый оказался из позвонивших уже было 65 просмотров, представляете, за несколько буквально минут. То есть машина реально стоящая, хороший вариант. Будет обидно, если опоздаем. Вот так вот выглядит деревня бельгийская. Но это довольно большая. Все заасфальтировано, все по линеечке. Это еще не самый богатый район, регион, поэтому тут все не кукольное, не сказочное. Бывает на самом деле вот ближе к границе с Голландией. В Голландии я вообще молчу, там все как из мультиков Диснея в Германии тоже очень красивые деревни. Вот это вот бельгийский. Вот проселочная дорога. Сельская. Через 800 метров поверните направо. Вот подъезжаем к месту. Осталось 600 метров. Ха, что же нас там ждет? Я ставлю на то, что машина продана. Вы прибыли к месту назначения. Как окажется на деле. Сейчас посмотрим. Вот здесь он должен стоять. Стоит. Ха -ха. Вот это да. Это гараж. Это гараж. Вот машина. Но она на Накраску через камеру. А я, Жестко. C'est un peu rouge, mais c'est normal, il Pardon, oh, Je ne parle pas d'Irlande. C'est français ah, Un peu Le pneu c'est nouveau. Uh -huh. Le disque de frein est de frein. nouveau. Uh -huh. Et... voilà. C'est mon père euh, pour le motocross. Motocross Oui, pour le, le matériel. Oui. Et avec uh, de morgue. У есть и 2 короче что такое вообще Кругом гнилый Говорит машина отца Для мотокроса. Все по-хорошему надо перекрашивать. Безобразно выглядит. Хотя ты Ленску знаю. Вот тут у них тоже проблемы. Днище гниет. Не, короче, это не розовый слон. Только mm -hmm. цена розового слона. Видите, что творится здесь Говорят, если к Мерседесу Тихо подойти ночью Слышно, как он гниет Особенно касается Мерседеса Вот таких вот годов С 95 -го по 2005 -й. Те, что после тоже, может быть но Это еще пока не стало проявляться И вот здесь у них сильная проблема Очень-очень сильная Так все более-менее бодро не скажет, что сильно гнилой Нормально. ничего даже неплохой я бы сказал. Тут ржавчина, но еще не сквозная. Там тоже жарить начинает. Э, вот мотор? Турбия? И под проблем? Ну, а тут даже выдвигай. Да. До досиди. 2, 2. 1, 8 0 8 это модель, но 8 1 2 литра? 2 литра, 2, oui. 2 2 2 2 litres, 2 litres. 2 litres, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 если машина нормально, ухоженная Между максимум и минимумом Ближе к максимуму Там тоже коррозия никак не торопитесь машину заводить Сначала проверяем уровень масла Трогаем, не заводил по не, Да, Странно И вчера я видел здесь что-то, вчера на фото. И как что-то в этой истории? Портише, портише, портише, портише, портише, портише, для портише, портише, портише, портише, портише, портише, портише, портише, Наглую серебрянкой побрызгали Ну, в принципе, все можно зачистить Перекрасить, не такая большая проблема это Айрко, ну? Айрко. но Нет? И вы мои детки, вы зовете Де пнева вон? детки Банден Комплект? Рэмблок Франк Автор Кардангуш Франк Вы диски oui, новые, они же не новые. А, ah, yeah. 60 000 yeah. Yeah. 3 <laughs> Новые диски. <disques, guys. laughs> 113 тысяч. Сейчас у машины 176. Вот, в принципе, все это надо обрабатывать. Цинкарем, преобразователем. В общем, надо торговаться. Это не розовый слон. По этой цене, которая... Ну, то есть по состоянию, в находится сейчас. Розовым будет за полторы тысячи. Максимум. История километража. В июне месяце 170 тысяч. 170 тысяч. Нит. Ондер вопен. Контроль ван да, это для контроллек техники, пасси, леплак, с лепапием, и летур, леплак. Сены пасси, момперы, они уже мотокросс, с много поездок мотокросс, говорит. Это легкий ли? Нет, это да, а, ah, лихте фрагетс 2 допляц, но? Нет, нет, нет, 5. 5. 5. 5. Площадки. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Километраж, вся ламп, вся каши. Си? Да. Вижу, во всякий бон, всякий бон. Подсветка. А До метра не работает. Заводится он очень неплохо. Прямо прекрасно работает мотор. вообще все в порядке однозначно. Ай? прав, окей. Что-то маловато жидкости, на. Че, дадим ему нагреться. Тернер видаж, тернер ревизион. Уй, уй. 10 километров. Ком Но у этой машины точно не будет сервиса книжки, потому что если он не врет машина отца. Вот. если у тебя сын механик, навряд ли ты будешь давать машину сервис. Машина а, а? а? а? а? а? а? а? oh, не помп. помп. Помп, помп. Да помп помп. Ну, во-помп 1000 миллио. Плюс. Если... 180 квадрат. Пополнить нечасто, да, извините. Километражи. А, километраж, окей. Километраж, Ага, говорит, помпы поменяли. ТНВД заменен на 163. Это вообще интересно. Видите, тут руль потертый. Вообще какое-то ощущение, что у него руль чуть-чуть сильно закоцан. аларчик просто открывался. Это машина из Франции из Германии, в общем, из другой страны. Потому что она оформлена в Бельгии в 2006 году. У нее километраж скручен, это миллион процентов. Поэтому и руль такой. Ребят, не бывает таких совпадений. Поверьте мне, не бывает. Да, там и Peugeot Руль может быть стертый в хлам. Потому что, ну, качество такое материала. В Мерседесе я такого не видел. Чтобы у Мерседеса на 170 тысячах был такой руль. Как бы, возможно, да, строитель там, который мозолистыми руками там когда вот несколько колец на пальце на пальцах точнее то руль стирается в хлам вообще но у мерседеса такой руль не бывает на этом километраже я не видел по крайней мере и вот тот факт что она приехала в бельгию в 2006 году он говорит о многом то есть здешние машины они все э, честные вот он практически на 90% а экспортные их крутят потому что нет следов то есть следы есть, но их очень трудно найти видите, машина 9 месяца 2 года, а в Бельгию приехала в 2006 году, то есть э, прикидывая так, да, хотя бы ну, примерно за 4 года она намотала, ну, грубо говоря как минимум 100 тысяч, да, это минимум-минимум из минимума вот, то есть 100 тысяч за 4 года тем более это транспорт коммерческий для грузоперевозок для каких-то там дальних поездок она предназначена по умолчанию у них километражи бывают очень большие. Ну вот у нее я бы не сказал, что он гигантский, потому что состояние так неплохое, довольно-таки, в общем и целом. Немного пыльное, немного грязное, но 10% они оригинальны. При этом мотор, ну мотор это мотор. Это Mercedes, этим все сказано. Мерседес тех годов еще был на самом деле. Но если не миллионникам, то полмиллиона они отхаживают без всяких проблем если у нее обслуживать. Да, есть там моменты у них как вот ТНВД, кстати, вот помпу поменяли ТНВД. На 170 тысячах я не слышал, чтобы у них помпы вылетали. Это болезнь уже примерно к 300 тысячам и выше. То есть, диагноз 100% машина перекручена. Нам, в принципе, эту помеху не создает, потому что делали это не мы. Состояние у машины довольно-таки неплохое. Если сейчас он отдаст ее за полторы тысячи, ее можно смело взять, подшаманить. И 3000 она продается без вопросов. Так... Гидравлика. Обязательно проверяем. Гидроусилитель поворачиваем до упора. И смотрим, что происходит. Какой-то штук непонятный, неприятный. В принципе, я тоже так брутально довольно его бью. Молчать, буржуй. Предлагает проехаться. Машина, говорит, едет очень хорошо. И машина начинает вот так вот вихлять. То есть... Амортизатор на замену стопроцентно. А вот еще, видите, по-моему, ручка новая. То есть не бывает так, что скоростнок такой, а руль такой. Может, пост милливо. Ладно? Миллево. Мин? Ой. А, контроль? Ком. Ком. Это комп. Ну, а туда, туда, туда.